Привет, мои творческие друзья рад вас приветствовать на своем канале и сегодня у нас ночная обработка мы с вами будем обрабатывать две фотографии одну вот такую вот яркую цветастую и на второй фотографии у нас практически отсутствует какой-либо яркий цвет поэтому цвет этого изображения полностью держится на тоновой кривой на тонировании фотографии в результате у нас с вами получится два пресета и еще парочку пресетов, которые я делал ранее, я приложу к общему паку. Пак пресетов называется Night City. Для того, чтобы получить доступ к пресетам, нужно внимательно смотреть видео. Будет одна подсказка. Эта подсказка содержит пароль, а ссылка с пресетами, куда ввести этот пароль, будет находиться по ссылке под видео. Также две фотографии, с которыми мы с вами будем сегодня работать, они будут находиться по ссылке под видео, без каких-либо паролей. И теперь, если вы смотрите мое видео впервые, настало самое время подписаться и кликнуть колокольчик, для того, чтобы не пропускать полезные, интересные видео по обработке фотографий. Но ну, а мы с вами не будем терять времени и приступим к обработке. Итак, поехали! первым делом как всегда нам понадобятся базовые настройки и начинаем мы с профиля если вы обрабатываете raw файл то в этом инструменте у вас будет гораздо более богатый выбор чем если вы будете обрабатывать фотографию формата jpeg фотографии уже сделана обрезка ну то есть crop вот так выглядит оригинальный снимок и вы можете его скропить именно так как я в этой обработке либо можете обрабатывать фотографию целиком, как вам нравится. Итак, первым делом, что мы делаем, это мы готовим с вами базис для обработки фотографии. И нам необходимо сделать такое плоское серое изображение, на которое мы будем накладывать тонирование за счет использования кривых RGB. Так давайте сразу понизим немного контраст и полностью уберем цвета влево на минус 100 Особенно это заметно вот на светлых участках как возвращается информация в изображении. Итак, цвета минус 100. Едем дальше. тени я немного подниму. Где-то плюс 50, я думаю, будет достаточно. После наложения кривых, если нас не будут устраивать базовые настройки, мы к ним вернемся и немного подредактируем. Итак, я продолжаю глушить белые цвета, чтобы получить красивую кинематографичную картинку. И точку белого выставлю где-то на минус 45. А точку черного, наоборот, подниму. Плюс 40, я думаю, будет достаточно. Добавлю немного текстуры в изображение. Совсем чуть-чуть четкости, я думаю, что троечки будет достаточно и насыщенность приберу на минус 25 как вы знаете что насыщенность отвечает за насыщенность всего изображения целиком и насыщенность в средних тонах мы будем с вами повышать за счет ползунка сочность ну, давайте сделаем даже вот так вот посильнее плюс 50 если что потом мы это значение подкорректируем Теперь давайте мы перейдем к тоновой кривой. Нам нужен RGB. Мы с вами восстановим контраст, который был потерян при базовых настройках, но сделаем его более тонко. Итак, зажав клавишу Alt, я делаю ключевые точки. Точку белого опущу немного вниз. И среднюю точку светлых тонах тоже немного прижму. Удерживаю кнопочку Alt, для того, чтобы мне можно было выполнить более тонкую настройку в кривых. Переходим к средним тонам. Нажимаю и удерживаю кнопочку Alt. Опускаю точку в средних тонах немного ниже, точку черного подниму вверх, сделаю бархатистые тени, зажму Alt и кликну между двумя крайними левыми точками, поставлю еще одну точку и далее удерживая Alt, опущу ее немного ниже. Смотрим мы, конечно же, не на кривую, смотрим на изображение и делаем ту контрастность, которая нас устроит. Данная форма кривой – это не панацея, и под каждое изображение вам необходимо будет делать свои настройки. К тоновой кривой мы вернемся немного позже, когда будем делать тонирование за счет работы в каналах. А сейчас давайте переместимся в панели HSL. В красный цвет я добавлю немного оранжевых оттенков. Я считаю, что горячий красный цвет смотрится гораздо привлекательнее и более сбалансировано с холодными противоположными тонами. А оранжевый мы уведем в сторону красных оттенков. Тем самым мы сблизим эти цвета. Желтый переместим в сторону оранжевых. Фактически все эти три цвета, красный, оранжевый, желтый, мы сблизили на цветовом круге приблизили их друг к другу и это смотрится намного гармоничнее чем те цвета которые раскиданы по всей площади цветового круга для ночной обработки я зеленый сделаю немного похолоднее и уведу в сторону аквамариновых оттенков где-то примерно на плюс 40 будет достаточно Теперь мы то же самое сделаем с вами и синими оттенками. Так же, как красно-оранжевый, желтый мы приблизили друг к другу, так и аквамариновый и синий мы приблизим к друг другу. Аквамариновый я уведу в сторону синего где-то примерно на 65, а синий в сторону аквамарина. Вот здесь есть у меня синий цвет, я буду ориентироваться на него да пожалуй где-то так и теперь посмотрите внимательно у нас с вами присутствуют паразитные цвета пурпурный и маджента поэтому давайте мы мадженту ведем в сторону красных оттенков эти цвета находятся рядом и они будут смотреться гармонично находясь друг с другом а пурпурный у нас находится рядом с синим вот так вот посильнее минус 80 возвращаемся к нормальному масштабу нашего изображения друзья хочу вам напомнить что мы обрабатываем с вами ночную фотографию и у каждой ночной фотографии есть такая особенность это оранжевый и желтый цвет помимо того что они участвуют в моей комплементарной схеме и мне вообще нравится этот цветное изображение но на ночных фотографиях именно эти два цвета желтый и оранжевый создают такую не очень красивую для глаза тональность и все изображение как будто полностью целиком залито желтым и оранжевым цветом ну и как вы знаете, что оранжевый цвет в основном отвечает за цвет кожи человека. К чему я это говорю? Для того, чтобы сделать фотографию чище, я могу убрать оранжевый цвет практически полностью и получить более интересную тональность. Но при этом, если на моей фотографии изображен человек, ну либо это ночной портрет, соответственно лицо человека станет обесцвеченным из-за того, что я убрал оранжевые цвета. Но вечером дневного света практически нет и цвет кожи не будет такой же яркий оранжевый, как на Солнце. Ну и, конечно же, при работе с этим ползунком вам всегда необходимо выбирать компромисс между цветом кожи человека и желанием его сохранить, и присутствием каких-то паразитных оттенков, которые ложатся на другие объекты. Давайте мы желтый тоже немного прижмем, сделаем фотографию еще немного почище, где-то минус 30, я думаю, будет достаточно. Теперь все цвета которые лежат под желтым мы сделаем с умеренной насыщенностью минус 50 я даже руками буду вводить эти настройки зеленый минус 50 минус 50 аквамарин синий минус 50 пурпурный минус 50 маджента минус 50 в настройках яркости мы красный и оранжевый немного убавим минус 10 и там и там где-то будет достаточно. Этот оранжевый я, пожалуй, сделаю чуть-чуть поярче. Пусть останется на нуле. Аквамариновый и синий немного прижму. Минус 10 сделаю аквамарин. Ну где-то минус 25. Минус 30, пожалуй, сделаю синим. Он у меня будет немного тяжелее. Итак, друзья, первый фактор ночной фотографии, который мы с вами разобрали, это наличие желтых и оранжевых оттенков, которые регулировать очень сложно. И второй нюанс ночного изображения, это, конечно же, шум. Ночью, как правило, вы поднимаете ISO. Соответственно, это приводит к увеличенному шуму. И пресет по ночной фотографии, как я считаю, должен содержать какой-то алгоритм, который с этим шумом будет работать. Давайте сделаем масштаб фотографии один к одному. Выберем какой-нибудь шумный участок. Перейдем в панель детализацию. Нам нужен ползунок уменьшения шума яркостный. Давайте будем двигать его вправо. Значение 25, как мне кажется, очень сильно размылило изображение. Сделаю я немножко поменьше. Детали по умолчанию у вас будут стоять на 50. Уберите этот ползунок полностью влево. Итак, шум мы немного прижали. При этом изображение становится слегка замыленное. И для того, чтобы сбалансировать и вернуть четкость фотографии, мы с вами поднимем немного значение резкости. Я думаю, что значение 70 будет самым оптимальным решением. Давайте перейдем в самый верх. Мое изображение все равно остается слегка желтым. И, конечно же, основное решение, как правило, всегда лежит в температуре. Давайте сделаем это изображение немножко похолодней. Нужно найти какой-то баланс, при котором фотография не будет слишком синяя, не будет слишком желтая. Мне кажется, что в моем случае это вот такое значение температуры. 2,850. Оттенок я трогать не буду. Значение, как снято, вполне меня устраивает. И теперь переходим к самому главному: это к тонированию фотографии. Итак, мы переходим в тоновую кривую. Переходим в панель RGB, открываем красный канал. Удерживая кнопочку ALT, я выставляю ключевые точки вот на этих крестовинах, на пересечениях. Далее нажимаю удерживаю кнопочку ALT, сделаю S-образную кривую. И теперь тот же самый алгоритм я повторю в двух оставшихся каналах: в зеленом и в синем. Изображение стало слишком темным. Давайте мы повысим немного экспозицию. Для любителей более мягких изображений можем немножко уменьшить еще контраст. Теперь переходим назад в тоновую кривую. И первым делом разберемся со светлыми участками. Светлый участок вот здесь на двери и вот здесь вот в витрине. И нам необходимо во всех трех кривых выставить такое значение средней точки, при котором светлые участки не будут иметь каких-то паразитных оттенков. Они, как правило, могут быть зеленые, фиолетовые там, или желтые. В данном случае я в белые участки попал достаточно хорошо, я их трогать не буду. И перейду сразу к темным и к средним участкам изображения. Итак, первым делом я перейду в красный канал добавлю вот сюда дополнительные точки и теперь друзья обращаю ваше внимание что каждая точка отвечает за определенный темный или средний цвет изображения давайте мы нижнюю точку трогать не будем удерживая alt Подвигаем с вами вот эту среднюю точку. Давайте я сделаю посильнее, чтобы вы видели. Вот обратите внимание, вот на этих участках у нас сразу появляется фиолетовое изображение. Как только выгибаю я вверх, и если я буду тянуть точку ниже, то у меня вот здесь вот в тени появляется такой зеленоватый оттенок. Перейдем к точке повыше. Эта точка у нас затрагивает с вами все изображение, но больше всего вот такие вот средние оттенки. И теперь давайте подвигаем третью точку. Вот, смотрите вот сюда. Вот здесь вот такие светлые средние участки. И здесь мы видим наибольшее изменение при движении кривой. тонировании ночной фотографии я хотел создать такой баланс цветов чтобы в тенях получить такой легкий графитовый оттенок и для того чтобы добиться такого оттенка мне необходимо пройти в каждую кривую добавить дополнительные точки и удерживая кнопочку alt подвигать их до тех пор пока я не получу необходимое мне изображение то к которому я стремлюсь то же самое и в синем канале Добавляем дополнительные точки. Совсем в темных участках я хочу добавить немного синего. Поэтому за самые темные участки у меня отвечает самая нижняя точка. Я ее приподниму немного вверх. Тени стали более интересные. Теперь давайте подвигаем другие точки. Когда я двигаю вниз, у меня появляются желтые оттенки. Вверх синие. Мне нужно выбрать нейтральное положение. На этом значении я, пожалуй, остановлюсь. Давайте посмотрим, какое изображение было изначально. И что в итоге мы с вами получили. Сохраняю наши настройки в пресет. Давайте посмотрим, как наш пресет сработает вот на этом изображении ничего страшного нам всего лишь необходимо подвинуть экспозицию подрегулировать баланс белого и то о чем я вам говорил необходимо найти компромисс в желтых и оранжевых оттенках на этой фотографии немного больше шума но размывать изображение до бесконечности нельзя поэтому есть еще один достаточно простой способ это немного прижать тени и визуально шумы не будут так заметны как при более яркой фотографии еще сделаю немножко холоднее давайте полученные значения запишем в новый пресет. теперь давайте перейдем к следующему изображению применим к нему наш пресет, поработаем с балансом белого фотография должна быть и не желтый и не синий сюда еще как мне кажется нужно добавить немного виньетки чуть-чуть поднимем экспозицию сделаем поярче снимок тени я слегка прижму теперь давайте поищем тот самый компромисс в желтых и оранжевых оттенках пожалуй я их убавлю полностью и желтый и оранжевый цвет и теперь поработаю в кривых с тонированием фотографии пожалуй это тот самый оттенок который я искал и давайте мы вновь полученные настройки сохраним в пресет давайте теперь посмотрим как наши настройки лягут вот на это изображение отлично давайте сделаем немного поярче наверное чуть-чуть похолоднее давайте посмотрим какое изображение было до обработки и что в итоге мы получили Итак, друзья мои, рецепт обработки ночной фотографии, над которым я так долго трудился, наконец-то получился. Мне нравятся эти легкие кинематографичные графитовые оттенки. С удовольствием делюсь с вами этими настройками. И если вы не подписаны на мой канал то обязательно подпишитесь и жмите колокольчик для того чтобы не пропустить следующие полезные интересные видео по обработке фотографий также подписывайтесь на мой блог в Instagram. перед тем как снять видео я обязательно все свои эксперименты выкладываю в инстаграме а на этом друзья все желаю вам интересных сюжетов красивых ночных фотографий легкой обработки всем пока и до новых встреч